Уважаемые жители и гости города Нижневартовска, в период с 30 декабря по 8 января на территории города введен особый противопожарный режим. Указанная мера предусматривает комплекс дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности. В указанный период необходимо проявить дополнительную бдительность на окружающую нас обстановку. Особое внимание необходимо уделить правилам эксплуатации электрооборудования и применения пиротехнических изделий. Не разрешайте детям самостоятельно использовать пиротехнику, а также не допускайте оставление детей без присмотра даже на непродолжительное время. Помните, что категорически запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также их использование при наличии механических повреждений. В случае возникновения пожара незамедлительно сообщите по телефону 101. Уверен, указанные требования позволят обеспечить безопасность вам и вашим близким. С праздником вас!